Здравствуйте, вас, дорогие уважаемые львы и львицы. Хочу поблагодарить вас за вашу поддержку, лайки, комментарии. Надеюсь, что и в дальнейшем мои видео будут полезны для вас. Но ну, а сейчас мы будем смотреть, что же про... будет происходить в вашей жизни в период с 21 ноября по 14 декабря. Именно в этот период Венера будет двигаться по знаку Зодиака Скорпион. Скорпион для вас является символическим четвертым домом. Он отвечает за семью, за брак, за... Взаимоотношения внутри вашей семьи, а также вашу недвижимость. Ну, о чем говорит у нас знак Зодиака Скорпион? С какими у нас темами связан секс, страсть и власть над партнером? Поэтому, конечно же, этих эмоций вам будет предостаточно в данном периоде. Давайте посмотрим, с каким настроением вы будете входить в этот период. Обратите внимание вот на эту оппозицию от Венеры к Урану. Как правило, оппозиция ⁇ это считается напряженный аспект, и он дает некие резкие, непредсказуемые события в жизни. Поэтому проявляйте большую осторожность и бдительность до 26 ноября, когда этот аспект начнет уже расходиться, то некие резкие события перестанут иметь для вас такое первоначальное значение. С 1 декабря Меркурий переместится в вашу зону развлечений, любви, денег, хобби. И вам захочется праздника, вам захочется немножко отвлечься от быта, от грустных мыслей. И вы захотите устроить праздник как для себя, так и для своих любимых. Также в этот период Венера начнет образовывать благоприятный аспект к Нептуну – аспект будет касаться зоны секса, зоны чужих финансов, то есть возможны некие финансовые крупные поступления, какие-то подарочки то есть нечто приятное для вашего дома и для вашей семьи некие крупные вложения и вполне возможно что это будут или кредитные деньги или деньги ваших партнеров но что-то вас обязательно очень сильно порадует Сфера финансов, денег и карьеры. Вы знаете, в вашем доме работы уже долгое время находится очень сложным сочетанием трех важных планет, которые влияют на мировые события. Это Юпитер, Сатурн и Плутон. Начиная с 6-7 декабря к этой связке планет, Будет образовываться очень гармоничный аспект от Венеры, который находится в вашем доме семьи. И я могу с уверенностью сказать, что для тех, кто занят собственным бизнесом, для тех, кто работает сам на себя, то это будет наиболее благоприятное время для того, чтобы заработать. То есть ваши бизнес-проекты будут успешными. Также это возможны успешные вложения, крупные приобретения, все, что связано со сферой недвижимостью, оно обязательно будет для вас благоприятным и принесет вам удачу. Вы, конечно, долгое время переживали по поводу своих денег и по поводу своей дальнейшей занятости, но сфера финансов у вас будет удачна, как никогда. Возможно, несколько источников поступления, доходов и, возможно, получения финансов даже в большей сумме, чем ту, на которую вы рассчитываете. Будьте осторожны со своими сотрудниками, если они относятся к воздушной стихии. Это близнецы, водолеи и весы. И здесь возможны некоторые недомолвки, некоторые недосказанности и даже небольшие обманы. Больше доверяйте. Сами себе и проверяйте любую поступающую информацию. Очень благоприятным будет партнерство с людьми издалека. Будь это другая страна или другой город. У вас здесь находится Марс. Он будет прямой, он будет активный и будет образовывать очень благоприятные аспекты. Вообще, вам рекомендуется быть несколько скрытными от своих партнеров по бизнесу и не разглашать до конца им свои намерения и свои тайны. Что же касается взаимоотношений в семье, ваша любовь, ваш брак то здесь ситуация складывается таким образом. Если на начало данного периода вы чувствовали себя неким подвижным состоянием, состоянием жертвы или, может быть, некого, знаете, такого опустошения, непонимания, что будет происходить дальше, то, наконец-то, после третьего числа вы почувствуете, что вы Ситуация находит свое разрешение, достаточно благоприятное, и вы выходите из сложного из, из сложной ситуации победителем. Особенно хорошо, если вы будете при этом сотрудничать со своим партнером, в паре, вместе вы обязательно победите. Если внутри семьи были какие-то ссоры, непонимания, то обязательно будет примирение. Более того, знаете, есть даже указание на то, что многие из вас будут отмечать некие праздники, семейные торжества, может быть, это рождение ребенка, может быть, это помолвка, может быть, даже для кого-то и бракосочетание ваших взрослых детей, например. Для тех, кто желает познакомиться, да, возможно, знакомство, особенно в каких-то коротких поездках, но они, скорее всего, будут недолгими, будут кратковременными, но зато очень яркими, необычными и запоминающимися. Для женщин вероятное знакомство с мужчиной издалека. Особенно это актуально для тех, у кого этот мужчина связан с водной стихией. Рак, скорпион, а рыбы. Ну и главным событием данного периода будет новолуние и полное солнечное затмение, которое произойдет 14 декабря. У вас оно произойдет в секторе любви. Хобби, детей и развлечения. Значит, в этой сфере у вас должны произойти какие-то кардинальные перемены. Что-то изменится. Очень важно накануне и в этот день не выяснять отношения со своими близкими. Не делать никаких крупных трат. И не делать никаких непредсказуемых поездок. Постарайтесь провести это время в кругу своих близких, любимых. Все переосмыслить, все переосмыслить передумать, пообмыслить и принять очень важное решение. А возможно, как раз в делах ваших любимых или в делах ваших детей произойдут кардинальные события, которые изменят очень много в вашей жизни. Ну и совет для львов от Оракула.